Всем привет! Вы на канале торговой платформы xhub.io. Быстрый обмен криптовалют по всему миру. И в сегодняшнем выпуске мы сделаем короткий обзор криптовалют, которые можно купить или продать на сайте xhub. Итак, первая из криптовалют это биткоин. Далее идет у нас тизер ERK20, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Ripple, EOS, ТОЧКОИН, Monero, ТРОН и Stellar. Вот такие криптовалюты можно легко обменять на сайте xhub.io. Надеюсь видео было вам полезно, ставьте палец вверх и подпишитесь на канал. Дальше вас ждут новые интересные видео.